大家好. Всем здравствуйте! Сегодня поговорим о разнице слов хайши и худжи, которые имеют значение или. Основная разница состоит в том, что только хайши используется в вопросительных предложениях. Например, тебе нравится есть китайские блюда или итальянские? Тебе нравится пить колу или фанту? 或者 мы используем в повествовательных предложениях. Например, На выходных я читаю книгу или смотрю фильм. Мне нравится пить зеленый чай или черный чай. Оба подходят. Однако, 还是, мы тоже можем встретить в повествовательных предложениях. Но эти предложения отличаются некой неуверенностью, нерешительностью или неосведомленностью. Например, Я не знаю, в этом году ей 19 лет или 20. 我还没想好, Я еще не решила, на выходных пойду в горы или плавать. Итак, подытожим. В вопросительных предложениях используем только «хайши». В повествовательных предложениях допустимы оба варианта – «хайши» и ходжи, Но если повествовательное предложение со значением сомнения, неуверенности или нерешительности, используем только «хайши».